Здравствуйте! Я рад вас приветствовать на нашем канале Досел. Сегодня мы научимся вот такую летучую симпатичную мышку, которая может махать крылышками. Это достаточно просто, и я вообще сейчас это покажу. Итак, возьмем листочек бумажки. Прямоугольный. Можно любого цвета, но мышки там черные бывают, серые. У меня тут просто не нашлось бумаги. Я решил вот такую коричневую. Итак. Гибаем наш лист пополам. Разворачиваем. И теперь складываем вот эту и эту часть к центру. Вот так и вот так. Достаточно просто и понятно. Далее. Вот эту часть кладем к этой части и, соответственно, с этой стороны показываю. Повторяем, то же самое, с другой стороны. Вот так. Вот получилось такое. Теперь берем вот эту часть и сгибаем вот по этой линии. Так. И вот так. Ясно, да? Теперь по этой линии, вот по этой линии, сгибаем першину. Переворачиваем. И этот кончик сгибаем по этой линии. Далее. Вот эту часть гибаем к этой, но гиб делаем по центру. Вот примерно вот по этой части. Намечайте не до конца, не до конца край и до этого края, а вот так вот. Вот. Теперь формируем наши крылышки, до да Вот так вот. То есть вот эту, этот край и этот край по центру складываем. Так и соответственно вот так и с другой стороны бумага плотная здесь надо... поэтому поаккуратнее так далее смотрите внимательно разгибаем и вот Эту часть сгибаем вот, вот таким макаром. Далее берем, сгибаем вот так вот, чтобы прям не совпадает с этой линией. Далее опять гибаем вот так вот. И окончательно сгибаем вот так. И у вот вас эта, эта часть должна совпадать с этой линией. Вот так вот. Аналогично поступаем с другой стороны. Вот. Сгибаем. Опять. Вот так, чтобы было на одной линии вот продолжение было. По обратную сторону сгибаем, чтобы по этой линии получалось. Далее сгибаем два в обратную сторону и сгибаем еще раз вот так. И должно совпасть с этой линии. Так, наши крылышки готовы. Далее осталось нам что сделать? Вот от этой части к центру, вот к долине сгиба делаем линию сгиба. И аналогично с другой стороны. вот Далее. Вот линия сгиба, где у вас получилось, надо согнуть теперь от линии сгиба вот здесь и до центра. Вот таким образом. Поточнее. Так и вот так вот, теперь мы с вами, и с вами перша мышка готова. Так, у нас теперь две мышки. Я надеюсь, вам объяснил понятно, как это просто, легко и быстро сделать. Подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал SEO. ставьте лайки. Всегда будем вам рады. До свидания.